Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня в своем видео я вам расскажу, как создавать э, собрание в Zoom. Итак, заходим мы в программу Zoom. Вот, она у нас уже зарегистрирована. В прошлом уроке я вам показывал, как это делать. И у нас здесь есть такой ярлычок новая конференция. Э, нажимаем на нее. У нас идет соединение. Далее у вас спрашивают подключить звук, микрофон. Вы все это подключаете. И смотрите, что необходимо сделать дальше. Вот, с левой стороны вверху видите данные конференции. Нажимаем. Здесь у нас высвечивается идентификатор конференции. Что необходимо знать пользователям, которые будут подключаться к вашему собранию. И также есть код доступа то есть в принципе достаточно знать эти данные и уже человек может к вам попасть на собрание. Далее вы можете сделать вот скопировать ссылочку и отправить ее своим коллегам, которые перейдут по ней и сразу попадут к вам на собрание. Вот таким способом можно создать конференцию. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!